Всем привет! Звезда Никиты Михайловского, известного зрителям пароли Романа Лавочкина из замечательного фильма «Вам и не снилось?» вспыхнула очень ярко, но, к сожалению, и потухла так же быстро. Никита Александрович Михайловский родился в апреле 1964 года в творческой семье. Его папа, Александр Михаловский, был режиссером, а мама известной легендарной моделью. Мальчик рос в красивейшем городе на Неве, где каждый камень дышит историей и культурой. Наверное, все вместе взятое и сопутствовало тому, что Никита рос творческим ребенком. Он замечательно рисовал и, по словам друзей, был прекрасным художником-графиком. А еще у мальчика был литературный талант, он писал сказки и рассказы. Через несколько лет после его рождения родители развелись. Мама вышла замуж во второй раз и снова за режиссера. Именно он, Виктор Сергеев, посодействовал скорому попаданию приемного сына на съемочную площадку. Впервые зрители увидели пятилетнего Никиту Михайловского в картине «Ночь на 14-й параллели». Мама тоже вложила репту в творческое развитие сына. Она устроила Никиту в одну из питерских модельных агентств. В качестве модели подросток проработал несколько лет. Позже этот опыт держаться естественно перед камерой и владеть лицом и телом очень помог Михайловскому в кинематографе. Когда Никите исполнилось 16 лет, мамы не стала. Она умерла от врожденного порока сердца. Долгое время Никита Михайловский был уверен, что отчим приходится ему родным отцом. Виктор Сергеев, занявший пост директора киностудии «Ленфильм», сделал для приемного сына действительно много. В 10 лет кинематографическая биография Никиты Михайловского продолжила развиваться. Мальчику дали небольшую роль в детском фильме «Пятерка за лето». Через год он снова появился на экране в мелодраме «Объяснение в любви», сыграв сына главных героев. Практически каждый год Никита Михайловский получал новое предложение от режиссеров. Оглушительная всесоюзная слава обрушилась на юного артиста, когда он учился в десятом классе. Та самая звездная роль Ромы Лавочкина привела Никиту в восходящую звезду кинематографа. Мелодрама о современных Ромео и Джульетте вам и не снилась, снятая режиссером Ильей Фрезом, вышла на экраны в 1980 году. В том же году в кинотеатрах страны этот фильм увидели 26 миллионов зрителей. Картина мгновенно превратилась в хит отечественного кинопроката. Звездный актерский состав Лидия Федосеева-Шукшина, Альберт Философ Ирина Мирошниченко, Елена Соловей, а также великолепная игра дуэта юных артистов Никиты Михайловского и Татьяны Аксюты превратили ленту с банальным сюжетом настоящий киношедевр который и сегодня пересматривает с удовольствием все новые поколения зрителей. В 1981 году Никита Михайловский с первой попытки поступил в престижный театральный вуз. Актеру пророчили лавры отечественной звезды кинематографа. Но кажется, самому Никиту слава вскоре начала здорово тяготить. После окончания вуза в 1986 году Никита Михайловский снялся в девяти фильмах, самые яркие из этих картин «Ради нескольких строчек», «Акселератка», «Мисс миллионерша» и «Зонтик для новобрачных». В этих фильмах молодой артист играл с такими мэтрами кинематографа и сцены, как Николай Караченцев, Александр Баталов, Вера Глаголева и другие. Первой супругой актера была ныне известная актриса и модельер, а в то время просто модель Настя Михайловская. Вместе пара прожила лишь три года, но в этом браке родилась дочь Никиты и Насти Софья. Личная жизнь Никиты Михайловского изменилась после встречи с художницей по костюмам Екатериной молодые люди познакомились на одной из художественных выставок «Вспыхнувший роман перерос в брак». К сожалению, пара прожила вместе недолго. Их любовь, как и в романе Галины Щербаковой, по которому был поставлен фильм «Вам и не снилось», окончилась смертью главного героя. Коллеги Никиты Михайловского вспоминают, что артист очень спешил жить. И предчувствовал, что его скоро не станет. Внимательные зрители, просматривая мелодраму, вами не снилось, отметили несколько моментов признаменований. В одной из сцен ребята смотрят в спину уходящему Ромке Лавочкину. И говорят: Жалко товарища, ушел молодым. Во второй сцене Катя, растирая попавшего под дочь романа, говорит: Все, может, выживешь? на что он отвечает «не выживу». В конце 80-х Никита вместе с женой Катей организовал в Великобритании выставку собственных картин, средства от продажи которых отдал на лечение российских детей, больных раком. Кажется, молодой артист крайне остро чувствовал, как эти средства необходимы маленьким пациентам. В это время он уже был болен но не подозревал об этом. Возможно, разговоры о предзнаменованиях и предчувствиях всего лишь домыслы и случайности, но в 1990 году, когда Никите Михайловскому исполнилось 26 лет, ему диагностировали лейкоз. Собрав деньги всем миром, к этому процессу присоединились даже Борис Ельцин, Маргарет Тейчер и Гарри Каспаров, Актера отправили на операцию по пересадке костного мозга в Великобритании. К сожалению, операция Никите Михайловскому не помогла. Он умер вскоре после своего дня рождения в 1991 году. На тот момент ему исполнилось всего лишь 27 лет. Актера похоронили в родном городе на Комаровском кладбище рядом с матерью.